Однажды в солнечный денёк зайтишка вышел прогуляться. Летел на мордочку снежок, в ответ ему зайчонка улыбался. Снежинки кружит хоровод, прекрасный вьюги у вертюра. Ах, солнечный сияющий денёк, так радость явлена в натуре.